В окончания Второй мировой войны Нидерланды направили 100 тысяч военных в Индонезию. Имя? Йоханнес Ленард Мария Девриссер. Чтобы подавить восстание за независимость страны. Вы – храбрые сыны своей родины, и страна будет вами гордиться. Это точно! В нашу прекрасную колонию проникла японская отрава. Это же отрава поразила разум президента Сукаро. Солдаты, добро пожаловать в лагерь Матьян Лиар. Сейчас тут заживо изжарюсь. Вы видели повстанцев? С чего эти люди должны нам верить? Нереально. Что ты знаешь про Турка? Положи обратно и убирайся. Говорят, он сам по себе. Ты приехал помогать людям, или исполнять приказы, как другие? Я знаю, где их лагерь. Это место в глубине вражеской территории. Твой командир – идиот. Люди делятся на два типа. Охотники и жертвы. В приходится выбирать, кто то и это круто. Ты можешь высоко взлететь, когда знаешь, кого подмазать. Верно! Я никогда не думал, зачем мы здесь. Посмотрим, как далеко он пойдет, когда они узнают, кто он на самом деле. Огонь! Я на такое не подписывался. На обратного пути нет. Два типа людей, Йохан. Если ты решил, кто ты, другого пути у тебя больше нет.